Гордо нас зовут, это правда не план, ну ладно, гордо нас зовут, мото пехота. Здесь это товарищи, мура, мотом и в горах до поворота, а до... за поворотом пехтурам. Эх, пехота, матушка, пехота, Черт побрал бы этот поворот, В горы шли была почти что рота. Горы спустились, стал почти что взвод. Где тот камень, что тебя обманет? Где карниз, который подведет? Кто тебя на не помянет? И какие песни пропоет? Эх, пехота, матушка-пехота, Ох, тяжелые погоны на плечах! В бой идем, как будто на работу, не дай Бог вернуться в цинкачах, в бой идем как будто на работу. Не дай Бог вернуться в цинкачах кораблем, а может, самолетом, куда надо, высадит десант, если только летная погода, если не бушует о океан о пехоте матушки матушке пехоте. На погоду штормы наплевать. У пехоты нет плохой погоды. Ну каждая погода благодать. Едриона а для пехоты нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Так давайте выпьем за пехоту. Грозную красавицу полей за ее нелегкую работу. За ее стальных мотоконей, за ее нелегкую работу, за ее стальных мутаконей Но не получилось выпить, потому что БМП взревели по тревоге. Вот уж зря вся водка по усам. Кто-то там нуждается в подмоге, опять. Но давай водила по газам. Кто-то там нуждается в помоги, причем срочно. Но ну давай пехота по газам. Спасибо. Та, что слава всем, кто сражается и умирает, зная за что. За Родину, за нас слави, за наших детей. Всем слава. И нет?